Здравствуйте, меня зовут Ирина Ищенко, я коммерческий директор компании Eva. 22 сентября пройдет четвертая бизнес-конференция Customer Experience Management. Если вас интересует тема построения клиентского сервиса, приходите, будет очень познавательно. Я расскажу о том, как объединить сотрудников вокруг идеи клиентского сервиса и поделюсь интересными кейсами и примерами жизни нашей компании. Если заинтересовались, добро пожаловать и встретимся на СЭМ-4 в сентябре.